Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда приехали к нам? Мы из города Ускута, Иркутская область. Севера. Технику для, какой, для каких целей берете? Где она будет использоваться? Будет использоваться да, в тайге. Это суровые условия. Да, да. Специально брали этот КАМАЗ. Да, у нас все КАМАЗы. Уже работали. Собственно. Уже работают, да, и. Нравится техника? Нормально, хорошая. Чем нравится? Ну, всем вот, походимости. Я понимаю, что есть вот у техники и плюсы, и минусы. ну да чем сталкивались. За что можете похвалить, за что можете пругать. Ну, пругать это как его. За что может. Это уже, как сказать вам, нормальная машина, хорошая. <сíck> Не <сíck> подведут. Спасибо вам огромное за отзыв. Хорошие вам дороги, пусть техника радует, пусть приносит Спасибо, прибыль. спасибо огромное. Помогает.